Всем привет! Вы на канале NB Fitness, и с вами я, Бовт Наталья. Продолжаем заниматься дома и сегодня у нас рубрика «Проблемные зоны». Делаем талию, ставим ноги на ширине плеч, делаем глубокий вдох через нос, набираем полную грудную клетку, вытягиваемся, на выдох расслабились, снова глубокий вдох. Потянулись вверх, выдох и еще раз вдох, вытягиваемся вверх, выдох. За последним разом на вдох оставляем руки вверху, потянулись одной, потянулись второй, живот втягиваем, а одной – второй, потянули, сделали вдох, на выдох, расслабились, хорошо, ноги продолжают стоять на ширине плеч, таз слегка подаем вперед, колени мягкие, живот обязательно втягиваем в себя, руки перед грудью, и разогреваем мышцы живота, на выдох, разворачиваемся в сторону, вдох, выдох, вдох, таз удерживаем на месте, живот втягиваем в себя, еще выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох продолжаем, еще восемь таз удерживаем, семь, живот втягиваем шесть, пять еще четыре живот подтянут, три два, один и по три раза, раз, два три, возвращаем раз, два, три снова живот втягиваем, раз, два три, еще и на каждый быстро, на выдох выдох выдох таз удерживаем на месте живот тягиваем хорошо подальше назад разворот назад выдох выдох еще четыре три два один хорошо опустили руки плечи по кругу назад сделали глубокий вдох потянулись вверх выдох и еще раз вдох вытягиваемся выдох и снова руки перед собой и все слева назад к себе Назад к себе. Помним, таз удерживаем на месте, живот обязательно втягиваем в себя. Разворот в сторону. Вернулись. Разворот. Вернулись. Разворот. Хорошо. Продолжаем. Еще. Восемь. Семь. Шесть. Таз удерживаем. Пять. Поворот. Четыре. Три. Два. Один. И по три. Раз. Два три, возвращаемся, раз, два, три, именно разворот, раз, назад, два, три, последний, раз, два, три и быстро выдох, выдох, назад, назад, еще выдох, выдох, хорошо, продолжаем еще восемь, резко назад Хорошо, опускаем руки, плечи по округу. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох и еще раз вдох, потянулись вверх, выдох. Для следующего упражнения нужна нам одна дартей. Руки. Одна за головой, вторая внизу. Колени мягкие, живот подтянут, таз удерживая на месте. Опускаемся вниз, подъем вверх. Вниз, подъем вверх. Хорошо. Стараемся гантелью достать до колена. Еще вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. вниз вверх. Отлично. Еще. Восемь. Три раза. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Еще два раза. Стоп. Смена. То же самое делаем в другую сторону. Поглубже. Вниз. Вниз. Помним, живот подтянут напряжен. Таз удерживаем на месте. Еще восемь. по три, раз, два, три, подъем, еще три раза, стоп, хорошо, берем гантель, руки удерживаем внизу, колени мягкие, живот подтянут, гантели в двух руках, не расслабляем мышцы живота, делаем наклон в каждую сторону, гантели, поднимаемся плечи по кругу назад сделали глубокий вдох потянулись вверх, выдох и еще раз, глубокий вдох Потянулись вверх Выдох На вдох оставляем руки вверху Вытягиваемся одну. вытягиваемся второй Еще одна, вторая Потянулись двумя, на выдох Расслабились, и еще один подход Все, с левой ра, ра, руки Удерживая гантель Вторую руку за голову, живот подтянут, таз вперед, колени мягкие Удерживая таз на месте, делаем наклоны 16 раз три смена руки и то же самое 16. Три раза. Стоп. Берем вторую гантель. Руки оставляем внизу, живот подтянут. И на каждый счет. Еще шестнадцать. Хорошо, опускаем гантели. Подъем плечи по кругу назад. Сделали глубокий вдох. Живот втягиваем тянемся одной рукой. Второй, еще одной. Второй. Потянулись двумя. И на выдох. расслабились Для следующего упражнения разворачиваемся спиной коврику. Опускаемся на ягодицы. Берем одну гантель, удерживаем ее перед грудью. Локти слегка. В стороны. На три опускаемся вниз. Поворот. Раз, два, три. И на три поднимаемся вверх. Раз. 2, 3, выполняем 10 раз. Поехали. перед собой и медленно ложимся на коврик. Руки за головой, ноги на ширине плеч. Соединяем локоть колено, затем возвращаем локоть в исходное положение, ногу выравниваем вперед. И делаем со мной 16 раз. И... Стоп. Опускаем. Ноги перед собой. Выравниваем и соединяем лопасть корена выдох выдох, к себе, к себе, еще четыре, три, два, один, и в два раза быстрее, 16 раз, выравниваем ноги, удерживаем, Опускаем ноги, опускаем голову. Для следующего упражнения разворачиваемся на один бок. Одна рука впереди перед собой, ладонь на пол, вторая за головой. Живот подтянут и на выдох поднимаемся 16 раз вверх. И снова 16. Стоп. Две ноги выравниваем. И на выдох собираем вверх. Два. Колено, один локоть. 2. Поднимаем таз вверх на два. Опустили всего четыре раза. Хорошо. Оставили вверху и 8 быстро касаясь пол. Стоп. Рука за головой. Удерживаем равновесие. Подтягиваем одну ногу коленом вперед. Опускаем чуть перед собой. Вторую возвращаем назад. К себе. К себе. К себе. К себе. Хорошо. И немножечко усложняем. К себе. Вперед. К, К, К себе. Опустили. К себе. Вперед. К себе. Опустили. К себе. Вперед. К себе. Опустили. К себе. Вперед опустили ставим 4. 3, 2, 1. Хорошо. Складываем ноги. Делаем глубокий вдох. Потянулись вверх. И на выдох наклон. раз наклон. 2, 3, 4. Живот тягиваем, потянулись 4. 3, 2, 1. И разворачиваемся на второй бок. И снова 16. Ногу выравниваем и собираем локоть-колено. Шестнадцать. Четыре. Пять. Стоп. Выравниваем две ноги и снова. Шестнадцать. Опускаемся. Делаем. На два. Подъем вверх. На два. Опустились. На два. Вверх. На два. Опустились. Еще два раза. За последним. Оставляем таз вверху. И восемь. Быстро касаясь пол. Стоп. Рука за головой. Выводим одну ногу. Подтягиваем к себе, опустили, к себе, опустили, к себе. Обратите внимание, одна нога у нас сейчас впереди, одна за спиной, еще к себе, к себе. И выравниваем колено. Раз, два, три, опустили, раз, два, три, опустили, раз, два, три, опустили, раз, два. Три. Хорошо. Задержались. Четыре. Три. Два. Один. Опускаемся. Складываем ноги. Делаем вдох. Вытягиваемся. И через верх наклон. Раз. Хорошо. Раз. И разворачиваемся лицом к коврику. Для следующего упражнения ставим руки в упор перед собой, Локти. Ноги на ширине козобедренных суставов, живот подтянут поясницы не прогибаемся, подкручиваем копчик под себя и удерживаем положение, раз держим, два, дышим, три четыре, еще четыре, три два, один и касаемся правым бедром пол, восемь семь, шесть пять, четыре три, два один ноги чуть-шире снова удерживаем раз держим 2 три 4 еще четыре три два снова ноги чуть ближе и левым бедром касаемся семь шесть 5 4 3 два один снова ноги чуть шире удерживаем 8 семь шесть 5 четыре три два один. Собираем ноги и на каждый счет, в каждую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Еще восемь. Стоп. Удерживаем. Головой тянемся вперед. Стоп. Опускаемся. Расслабились. Сидим. Раз. Сидим. два три 4 еще четыре три два один и округленной спиной потянулись вверх делаем прогиб живот втянули голову назад и снова округленной спиной потянулись вверх разгрузили поясницу и снова втягивая живот делаем прогиб голову слегка назад, Потянули мышцы живота. Хорошо. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы видеть первыми новое видео. Всем пока!